Всем привет! В этом видео мы рассмотрим функцию AeroShake, также известную как Встряска окна. Это полезная функция, позволяющая навести порядок на рабочем столе. Давайте представим, что у вас открыто много окон и нам их по какой-то причине нужно свернуть, все кроме одного. Можно сворачивать по одному, нажимая посвернуть в правой верхней части окна, а можно использовать встряску окна. Для этого, так же как при перемещении окон, зажимаем левую кнопку мышки на заголовке и перемещаете но не как при переносе, а быстро влево-вправо. Как бы встряхиваете окно от ненужного. И валия все окна, кроме того, что держите, свернулись. Если хотите развернуть все окна, еще раз встряхивайте окно. По умолчанию Windows 11 эта функция отключена, поэтому давайте ее включим. Вызываем параметры панели задач. Заходим в систему. Находим многозадачность. И включаем параметры встряхивания заголовка окна. После этого вы можете пользоваться этой довольно полезной плюшкой системы. Если вам видео пригодилось или понравилось, ставьте лайки, и подписывайтесь. Если возникли какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях.